Польша причины, по которым вас депортируют отсюда. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Бирюк. И сегодня я хочу обсудить весьма актуальную тему для людей, которые хотят ехать либо на заработки в Польшу, либо на постоянное место жительства, либо же просто там по закупу или как турист, неважно. Для всех из перечисленных групп людей будет очень, на мой взгляд, актуальна и полезна тема того, за что вас могут депортировать из республики. Республики Польша. А конкретно в сегодняшнем выпуске я приведу вам 10 причин, по которых вас могут депортировать из Польши. Вам интересна эта тема? Тогда устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! ну и по традиции уже сложившейся наверное в начале этого выпуска сразу хочу сказать, что если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, то я вам могу ее предоставить. Списки всех актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус как для специалистов так и для разнорабочих, как для мужчин так и для женщин вы сможете найти пройдя по ссылочкам, которые находятся в описании к этому видео. Там мой телеграм-канал, проходите, подписывайтесь и получайте рассылку актуальных вакансий прямо на свой телефон в автоматическом режиме. Также по поводу работы в Польше, пишите мне по номерам Viber и WhatsApp, которые уже появились вот здесь, и отвечу вам в будние дни и в рабочее время. Но я начинаю, собственно, друзья. 10 причин сейчас приведу, по которых вас могут депортировать и депортируют, конечно же, из Польши. И первая из них заключается в том, что вы находитесь незаконно в стране, то есть сюда входит и превышение срока нахождения в Республике Польша, одна из наиболее распространенных причин депортации. Причина, она Номер два – это нелегальное трудоустройство или предпринимательская деятельность. Третья причина заключается в том, что нахождение в списках СИС, собственно, присутствует на вас, скажем так, ваше нахождение в этих списках. Списки СИС – это списки, так называемые черные списки Европейского союза, Шенгенской зоны, если хотите, если говорить простыми словами, списки, в которые попадают люди за какие-либо нарушения зашедшие ближайшие годы в странах Европейского Союза. Это может быть что угодно. Какая-то преступная деятельность, опять же незаконное пересечение границы, несвоевременное пересечение границы назад, то есть э, с европейской зоны, с зоны Европейского Союза. Э, незаконное трудоустройство и так далее. Очень много может быть причин, как явных, так и скрытых. В общем, если вы в этих списках, вас могут депортировать. Э, то есть вы как можете и не въехать вообще, то есть вам не откроют вид, так могут депортировать, когда вы уже въехали с визой, как ни странно, потому что э, данные обновляются с этих списков, и вы можете в них попасть, сами того не зная, когда уже будете на территории Республики Польша, э, там проверят ваши документы, потом, например, страж граничная, и вас просто-напросто депортируют. Причина номер 4. Недостаточность средств. Разумеется, средства проверяются при получении визы и, или при въезде в страну. Но ситуация может измениться. Например, у иностранца рабочая виза, но фактически он не трудоустроился. Соответственно, средств для нахождения в Республике Польша нету. Это может являться причиной выдворения. Ну, здесь все просто, друзья. В общем-то, нет средств, и вас выдворяют. Опять же, Страж Граничная останавливает, проверяет, где вы работаете если не работаете легально, какой срок вы не работаете и так далее, откуда средства, ага, средств нету и до свидос. 5. Незаконное пересечение границы. Если этот факт выявлен уже в процессе пребывания иностранцев в Польше, его, конечно же, могут депортировать и депортируют. 6. Неуплата налогов. Достаточно серьезное обвинение, которое может привести не только к выдворению, но и к реальному тюремному сроку. Поэтому всегда вовремя заполняйте ПИД, так называемый. У меня есть об этом видео. Соответствующая аннотация на этот видос появилась уже в левом углу, в верхнем вашего экрана. И, собственно, мы идем дальше. Седьмая причина выдворения вас и депортации вас из Республики Польша заключается в том, что вы находитесь после заключения. То есть, если заключение вас отбывалось на территории Республики Польша, то по его окончанию иностранец будет возвращен, то есть вы, в свою страну. Ну, здесь все просто попали в тюрьму в Польше, отсидели срок и вас депортируют. Для отбытия наказания, это у нас восьмая причина депортации вас из Польши, если иностранец осужден по уголовной статье, но принято решение об отбытии срока на родине или в третьей стране. Ну, здесь тоже, я думаю, все понятно. Если нет, пишите в комментариях обязательно. И объясню вам, либо в тех же комментариях, если вопрос будет интересный, либо в одном из моих стримов. Чтобы не пропустить их, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Но у нас девятая причина, за что могут человека, не буду говорить вас, пожалуй, буду говорить человека какого-то, да, э, депортировать из Польши, э, заключается в несвоевременном выезде по решению. То есть, в отличие от просроченного срока пребывания, в виду имеется э, решение о отказе в получении вида на жительство. То есть причина заключается именно в отказе в получении вида на жительство или аннулирование его, то есть вам отказали в получении вида на жительство, например, в Польше в карте по быту, проще говоря ну, а вы не выехали вовремя из Польши и вас, соответственно, депортируют потом безопасность, это десятая причина по которой вас могут депортировать из Польши что значит безопасность? То есть вы представляете угрозу национальной безопасности Республики Польша. Если зафиксирован подобный факт, депортация может быть проведена принудительно. Ну, собственно, два первых пункта. Это нелегальная работа и несвоевременный выезд из Польши. Два этих пункта, они, конечно же, самые распространенные и встречаются чаще всего. К слову, друзья, хочу сказать, что касается несвоевременного выезда из Республики Польша, то э, здесь, конечно же, стоит упомянуть, что неважно, насколько у вас просрочен данный срок выезда, на пару минут, либо на день, депортация производится в любом случае, если вы не своевременно выехали, поэтому внимательно очень изучите и подготовьтесь к этому вопросу перед поездкой в Польшу, чтобы выехать своевременно, и ничего не просрочить. Ну, а что касается нелегальной работы в Польше, то здесь тоже, я думаю, все понятно, если вы работаете нелегально на каком-то предприятии, и пришла проверка, вас проверили, вы нелегал, вас депортируют. Я сам несколько лет жил в Италии, друзья, там с этим все не так строго, там вам могут дать выписку, так называемую депортацию, чтобы вы покинули территорию там, Республики Италия, в течение двух недель, и вы можете гулять дальше у меня есть знакомые, у которых целые такие вот стопки этих выписок. Ну и, собственно, им хоть быхны Ловят, например, тебя в Италии, к примеру. Говоришь, я поляк, а для итальянцев там что русский, что польский язык одно и то же, по сути. Ну и собственно потерял паспорт, ну вот и все. Вас держат сутки, отпускают, никто там не расследует, кто вы на самом деле и так далее. Знаю, что похожая система в Испании, еще в других странах Евросоюза. В Польше это, конечно, не прокатит. Вас берут что в заключении, если у вас нет с собой документов, пока не выявят вашу достоверную личность, а потом уже депортируют. Ну и, собственно, друзья, сейчас хотелось бы рассмотреть сроки, по которым и которые будут вам назначены, сроки именно депортации. Сроки, во время которых вы не сможете въехать в Республику Польша. Период запрета. Период запрета, возьмем первый, от полугода до трех лет, причины, по которым дается такой период запрета въезда в Польшу, то есть депортация, кстати, не только в Польшу, а в любую страну Евросоюза, в любую страну Шенгенской зоны. Помните, что если у вас дана депортация в какой-либо стране э, Шенгенской зоны, то автоматически у вас будет депортация по всей Шенгенской зоне. То есть, в Польше здесь, конечно, не исключение. Причины. От полугода до трех лет. Причины следующие. Виза, паспорт или другой документ, основания для нахождения в Республике Польша недействителен. 2. Превышение срока пребывания. 3. отсутствуют финансовые возможности пребывания. 4. Нарушение режима малого приграничного перемещения. 5. Цель пребывания не соответствует заявленной, не скорректированной должности образом. Несвоевременный выезд из страны после отказа в виде на и прочее. То есть от полугода до трех лет за все за все эти деяния э, депортации вы получите. Потом от года до трех лет. Незаконная работа или бизнес-деятельность. То есть если работаете нелегально, от года до трех лет депортация. Все просто. И самые длинные сроки, это от 3 до 5 лет, сроки депортации, самые длинные, которые дают в Польше, это наличие ШИС, ну СИЗ, то есть так называемых списков, о которых я говорил ранее, если вы в них находитесь, черные списки Евросоюза, если выявили, что вы в этих списках, когда вы уже были в Польше, от 3 до 5 лет у вас депортация. Ну и, соответственно, если вы еще в Польше не были, то просто от 3 до 5 лет вы вообще не сможете открыть визу ни в какую страну Евросоюза, никакую визу соответственно. Дальше выдворение с целью отбывания наказания в другой стране. Опять же, депортация от 3 до 5 лет. Ну и угроза безопасности. Тоже депортация от 3 до 5 лет. Что ж, друзья? Вот так вот, собственно. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если это так, поддержите его лайками. Напишите больше комментариев под этим видео по поводу того, что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного. Будет интересно почитать. Кто будет выражаться нецензурной лексикой, писать маты и сразу буду банить, сразу говорю. Также обязательно поделитесь ссылками на это видео с друзьями, заинтересованными в жизни и в работе в Польше. Я надеюсь, оно многим из вас и многим из них поможет избежать серьезных проблем, связанных с пребыванием в Польше, ну и со всем, что из этого вытекает. Ну, а я буду закругляться. Напомню, ссылки, по которым вы сможете найти актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус, находятся в описании к этому видео. Там же и мы актуальные или номера, там же вы можете пройти на мой сайт antonbeluk.ru чтобы заказать компетентную консультацию от меня по скайпу, очень рекомендую если собрались ехать в Польшу на заработки, либо на ПМЖ, без разницы подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польшей, до скорых встреч за границей, друзья, пока